В России применили крупнокалиберные гиацинты. Подразделения артиллерии армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы. Военные применили пушки гиацинт калибра 152 мм на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Расчеты крупнокалиберных пушек вели стрельбу по мишеням, которые имитировали военную технику, скопление живой силы и укрепление условного противника. Артиллеристы выполнили более 20 огневых задач. Разведку обеспечивали беспилотники, которые в реальном времени передавали координаты целей на пункт управления. Артиллеристы поражали осколочно-фугасными снарядами цели на удалении более 20 километров. В сообщении отмечается, что все цели были успешно поражены. Перед стрельбами артиллеристы совершили марш в район выполнения задачи и отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника. В маневрах были задействованы свыше 200 военнослужащих и более 30 единиц техники. Пушка 2А36 36 диацинт предназначена для поражения техники, живой силы и укреплений противника. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом превышает 33 километра. Скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Геоцинт может вести огонь осколочно-фугасными, кассетными, а также кумулятивными снарядами. В декабре 2021 года Уралтрансмаш передал военным партию модернизированных самоходных пушек 27-м Малка. Машины получили новое оборудование связи и навигации. Всем спасибо за просмотр!